Как звучит, а? Разбив окровавленный. Черт возьми, хочу. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Хочу сегодня приготовить окровавленный разбив по рецептам 20-х годов 19 -го века. Обалденный кусок мяса взял в магазине, сырым бы его ел. Смотрите. Вот эти вот кости очень важны. Именно на этих кончиках кусок будет лежать в форме, по сути, как бы висеть в воздухе. Так, чтобы он не пригорал, не приклеивался к форме в духовке. Она уже, кстати, греется. Рецепт чрезвычайно простой. Да и, в принципе, английская кухня никогда никакими сложностями особенными не блистала. Можно приступать. Посолим со всех сторон. А вот перцем я присыплю только жировую прослойку. Ароматические вещества жирростворимы. В печи жир мгновенно начнет таять, и перец в этом жару свои ароматы отдаст. Этот ароматизированный жир будет медленно стекать, обволакивая мясо и пропитывая его всеми этими вкусами. И изнутри, снаружи. Будет на выходе просто бомба. Процесс запекания очень прост. Сначала 15 минут при 240 градусах, затем при 180 до готовности. Понятно, что в 19 веке никто термометром не пользовался, и готовность определяли опытные повара на ощупь. Я не опытный повар, тем более не 19 века, малость помоложе. Готовность определяете на свой вкус. Главное, готовый розбив, как мы выяснили у Пушкина, должен быть розовым на срезе, окровопленным. 60 градусов – это слабая прожарка, 70 – считаем, средняя, 75 – полная в духовку его. Верхний и нижний жар без конвекции. Учитываем, что после вынимания с духовки розбифу нужно будет отдохнуть э, под фольгой в теплом месте 15-20 минут. За это время температура внутри куска еще поднимется на 2-3 градуса, потому что теплота снаружи будет не только теряться в атмосферу, но и проходить частично внутрь. Поэтому учитываем этот момент. Я буду вынимать шмат примерно на 63 градусах. Через 15 минут, напомню, надо будет температуру понизить до 180. Кроме того, мясо надо будет периодически поливать вытопившимся соком. В процессе готовки примерный расчет времени после опускания температуры до 180 градусов времени запекания 15 минут на каждый 500 граммов веса, но каждая духовка печет по-своему, каждый термометр духовочный тоже врет по-своему, поэтому термометр наши все. и все. еще момент. Все это время запекания, все эти температуры я вам указал для куска комнатной температуры. Поэтому прежде чем отправлять его в духовку, дайте ему полежать при комнатной температуре до начала готовки, ну час-два, в зависимости от размера куска. Ждем. В Росбифу обычно подают йоркшишский пудинг, и готовить его нужно начинать примерно за 20 минут до момента, когда Росбиф надо будет доставать из духовки. Вот Я несколько ложек вытопившегося жира отобрал, надо смазать посудину. Я буду готовить чугун в сковороде. Сейчас яйца взбиваем с щепоткой соли, затем добавляем молоко. Отлично. А теперь сюда муку частями. Не прекращаю взбивать. Супер! Тесто для пудинга нужно переливать в раскаленную форму. Ее можно прогреть в духовке, но мне удобнее сделать это на плите. Ну вот, процесс приготовления теста занял примерно 5 минут. Розбивку в духовке еще 15 минут стоять. Так что можно отправлять уже пудинг выпекаться. Всего он проведет в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Первые 15 минут с розбифом, а затем, пока мясо будет отдыхать на столе, без него. Еще хочу соус приготовить к мясу, такой классический английский. Лук лепестками, его надо обжарить слегка в жиру. Обжариваем на сильном огне, чтобы лук местами подпалился. Пора вынимать мясо из духовки. Пусть отдохнет. Жир из формы. Надо слить, он уже не понадобится, это все лишнее. И к луку добавить ложку томатной пасты. Ну вот эту вот форму с подросткой глазируем красным вином. Чтобы забрать все вкусности из нее, все продукты реакции Маяра. И вот всю эту вкусноту к луку. А, сейчас чуть-чуть упарим. Присолить немножко винного уксуса и немного сахара. И черного перца для остроты, Чуть-чуть. немного кукурузного крахмала развести в воде и в соус эту смесь. Все, буквально пару минут на слабом огне, и соус готов. Кстати, и пудинг, похоже, тоже готов. И розбив дошел до кондиции. соус отличный. вошел и пробка в потолок вина комеды брызнул ток но это про шампанское 1811 года странный на мой взгляд выбор вина к мясу ну да ладно я по классике пройдусь по красненькому Очень редко пью вино, очень-очень, потому что не очень хорошо себя чувствую после вина, неприятное ощущение, но аромат обожаю. А, и вкус классный. Так, поехали. Начну, конечно, с мяса. Слушайте, это как стейк, только гораздо более нежный, потому что у стейка оно со всех сторон прожаренное, внутри только красное, а здесь вот все вот, мясо такое вот кроваво-красное. А соус насыщеннейший вкус мяса. Просто вот насыщеннейший, при этом очень сочное, классное. И соус. Вот этот соус английский, очень простой, но просто обалденный. Просто обалденный. Так, по этому ршишскому пудингу. Обычный по сути омлет, который готовится на говяжем жиру. Да. Так, ну, омлетика и книжка. Не знаю, почему англичане считают, что обязательно нужно с этим вот, вот омлетом подавать. На мой взгляд, он и без того хорош, без всяких омлетов. Но почему бы и нет? Ну вот соус. Соус просто сказка. Слушайте, готовьте такую штуку. Выбирайте мясо и готовьте. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Да, розбив не обязательно готовить на костях. Можно готовить и бескостный кусок взять. Главное, что его нужно будет ставить тогда на решеточку, чтобы с него стекало, чтобы он не пригорал к посудине, на которой он запекается. Как-то так. Степень прожарки выбирайте на свой вкус. Мне нравится вот такой вот кроваво-красная. Такой вот. Кроваво-красный и сочный. С него даже капает сок, вы видите. Просто чудо. М -м. Всем пока.